Жизнь очень проста. Даже деревья и очевидно, жизнь проста. Почему она так сложна для нас? Потому что мы строим они теорию. Чтобы быть в самой гущей жизни, в компенсивности и страсти жизни, нужно отбросить все жизненные философии. Иначе вы будете вечно блуждать в тумане собственных слов. Знаете известную историю о Одним прекрасным утром, когда, наверное, многоножка была счастлива ее сердце дело, на берегу пруда сидела лягушка, должно быть, у нее были философские склонности. Она спросила. Амажди-ка, ты просто творишь чудеса, сто ног. Как ты с ними управляешься? Какая нога ступает первой, какая – второй, третий и так далее, до самой сотни? Неужели ты никогда не сбиваешься? Как тебе это удается? Кажется, это невозможно. «Я никогда об этом не задумывалась», — ответила Маконошка. «Дай мне подумать». И тут же она споткнулась и упала. Она запуталась. Сто ног. Как с ними справиться? Философия парализует. Жизнь не нуждается в философии. Жизнь самодостаточна. Ей не нужно никаких костырей. Ей не нужно никаких подпорок, никакой дополнительной поддержки. Она самодостаточна.